Итак, еще раз здравствуйте. Приветствую всех, кто пришел сегодня на эту встречу, потому что я вижу и слышу проблемы у некоторых людей, которые жалуются на негатив. И сегодня это несколько удивляет. Поэтому и пришла в голову мысль провести с вами эту встречу. Эпиграфом для начала конференции я выбрала слова Крылова из басни про слона и моську». Ай, моська, знать, она сильна, что лает на слона. Почему? Потому что сегодня не существует аналогичного нам проекта, который сочетает в себе создание такого серьезного инструмента, как собственное мобильное приложение с экосистемой и такое интересное сочетание реальных инвесторов, я повторяю слово «реальных инвесторов», да, потому что наши деньги идут на создание этого огромного серьезного продукта, и млм бизнеса что же является причиной страхов пугалок негатива почему партнеры не могут отвечать на казалось бы совершенно легкие обычные вопросы незнание порождает сомнение понимание формирует убежденность вы можете не только не реагировать на негатив но и протестировать знания своих партнеров если хорошо знаете свой бизнес глупо лгать когда тебя так легко уличить это то, что должна, должно быть всегда в вашей голове, когда вы будете слышать какие-то ссылки, какие-то плохие отзывы о своей компании. Но сможете вы это сделать только тогда, когда будете вооружены грамотностью, пониманием того, что мы делаем. Что же у вас в руках для того, чтобы всегда были вооружены против подобных вещей, а самое главное, против страхов собственных, сомнений собственных, которые мешают вам работать, которые мешают вам жить сегодня. И вместо того, чтобы радоваться каждым нашим достижениям, а их сегодня много, мы достигли очень серьезных вершин. У вас появляются сомнения, страхи, вы пугаетесь каких-то возражений. Будьте вооружены. Первое, что является вашим очень серьезным оружием, это само приложение в вашем смартфоне. Посмотрите, стоит ли оно у вас. Показывайте его людям. Начинайте разговор с того, что посмотри. Ну, вот зайди в Android или в Apple, найди в магазине это приложение. Посмотри, что оно из себя представляет. Это мы создали, мы совладельцы. И потом уже легко можно сказать, если хочешь, я помогу тебе путь как тоже стать совладельцем. Наши сайты. Если вы хорошо знаете, что на них изложено, а там есть ответы на все вот эти лживые негативные позывы, которые есть с теми, кто пытается нас использовать для своих целей, вы просто будете знать, что отвечать. Возьмите эти сайты на свое вооружение. Прочитайте информацию, которая на них. И тогда вам намного легче будет жить. Я сегодня разберу несколько примеров негатива для того, чтобы показать вам, ну, живы, что ли, да, ненастоящие факты, выдумку, манипуляции вами и теми людьми, которых вы приглашаете. И если вы э, научитесь на это отвечать, то вы никогда не испугаетесь никакой подобной статейки. Самый простой и верный способ обмануть человека – это прикинуться его другом. Давайте же посмотрим, что нам показывают наши мнимые друзья. Да, вообще на этом сайте, который показывает себя как некий специалист MLM бизнеса, там три ведущих, так они себе говорят, правда имен и фамилии не названо, они объявляют себя экспертами, они пытаются судить о том, о чем, мне кажется, они сами-то реально судить не могут. Потому что 10 компаний, знакомые, которые участвуют в МЛМ-бизнесе, это же смешно. Ну, представьте, что какой-либо профессор или ученый базируется на том, кто что сказал. Они ссылаются на чаты. А в чатах писать может кто угодно, что угодно, с определенным уровнем грамотности или полным его отсутствием. Или преследующие какие-то свои цели. Ну вот Давайте разберем буквально несколько постулатов. Я не буду читать сейчас эм, такую аналитику, когда автор пытается причесать это под что-то настоящее, перечисляя факты. Да, Есть приложение, система краудфандинга, а потом далее, а почему это пирамида. Ну давайте разберем. Во-первых, в jam сделано все максимально незаконно. То есть компания Gem Technologies Application зарегистрирована в офшоре, Акции внутренние и ничем не подтвержденные не котируются на фондовых биржах. Ну, давайте разберем это утверждение. Автор абсолютно нескромно именует себя экспертом. И, к сожалению, он даже не потрудился проанализировать основную идею и цели бизнеса. И также, какие юридические формы допустимы, тем более по мере развития. Вот скажите, пожалуйста, разве можно выйти на фондовые биржи с тем, чего еще нет? Это просто невозможно, потому что на фондовую биржу можно выйти только с тем, что уже отработала, имеет стоимость, подтвердила размеры своих доходов. Это очень дорого, это э, должно быть все завершено, но когда вы покупаете акции на фондовой бирже, вы не можете рассчитывать на доходы в тысячу, две, три, пять тысяч процентов, потому что это кто-то уже создал, кто-то вложил деньги в производство, предприятие, в добычу и так далее. Мы же с вами руководствуемся другой идеей, мы создаем собственный мессенджер с нуля, с мощным финансовым функционалом, на наши с вами деньги он создается, мы должны довести количество пользователей от 50 до 200 миллионов, как пойдет, вот на этом этапе мы будем продаваться за такие суммы, о которых мы говорим, и мы разделим доходы между нами, между акционерами в соответствии с пакетами акций. Посмотрите. Господин Гетц уложил 60 миллионов, после продажи получил 3 миллиарда. Мы с вами заменяем собой господина Гетса. мы собираем деньги. Мы на первом этапе делали огромную часть работы сами, поэтому денег потребовалось несколько меньше. А чтобы увеличить наши темпы развития и приблизиться к продаже, мы будем нанимать на наши же деньги рекламные профессиональные пиар-компании. Это то, что автор даже не оценил и не понял. То есть, какая фондовая биржа? Конечно, у нас внутренняя акция это наши доли владения. Мы владеем всем куском, а не только прибылью. Наша юридическая схема изменялась по мере нашего развития. Бизнес – это живой организм. Он вынужден подстраиваться под изменяющийся рынок, под корректировки в законодательстве, под конкуренцию, под новые технологии, иначе выжить невозможно. А то, что мы с вами делаем сегодня, это очень сложный продукт с очень жесткой конкуренцией и постоянно меняющийся рынок. И нам нужно ему соответствовать. Когда компания только-только решила вместе с нами делать собственный мессенджер, продукта еще не было. Невозможно было продавать акции того, чего нет. Невозможно продавать акции под идею. Легально невозможно. Если бы это была пирамидка, какая-то фикция, что-то нарисованное, да, Тогда вас могли бы обманывать и говорить, вы покупаете. А у нас все это было совершенно легально. Компания легально сделала нас совладельцами в общей ограниченной ответственностью, но получать акции не в подарок, а продаваться за деньги, они тогда не могли, потому что приложения еще как такового не было. Его только предстояло создать. Акции дарились за финансирование, за первые установки, за рекламные ролики, за любой труд и любую помощь в создании приложения на самом сложном, самом первом этапе, когда только-только рождалось наше приложение. И сейшельские острова – это не что-то такое страшное и преступное, потому что, извините, но именно в офшорах компании держат, очень многие компании серьезные держат свои деньги, потому что это льготное налогообложение, и потому что там можно решить массу проблем, которые невозможно решить в других странах. Так, например, нам удалось, компании удалось зарегистрировать компанию как общество с ограниченной ответственностью, с уставным фондом, который представлял определенное количество акций. Сейшельские острова – это англоговорящее островное государство, которое входило в состав британского содружества. Аналогичное законодательство британскому. То есть это нам давало огромное огромное преимущество, если бы выбирали какую-то другую страну, еще раз повторяю, на этапе, когда приложений еще не было. Когда мы с вами выросли, когда мы уже получили приложение, когда уже было что оценивать, начался второй этап юридической формы. Мы открыли акционерный открытый фонд. Это, конечно, более серьезная форма собственности. И открыт он был на Мальте. Мальта не является офшором. Майта является страной, которая обходит в страны Евросоюза которая работает по закону Евросоюза, подчиняется ему, но имеет льготное налогообложение. Это стало возможно только тогда, когда появилось, что акционировать. Все наши акции, которые мы получили в подарок, были компанией за свой счет, переданы в Мальтийский фонд, акционерный, и все мы стали держателями своих собственных акций, а новые партнеры сегодня покупают акции. Не далее, как вчера, я получила... Вопрос от одного из своих партнеров, как ответить на негатив, и негативщик утверждал, что мы не покупаем свои акции. Я ему просто порекомендовала, зайди, пожалуйста, на наш сайт, на тот самый сайт, куда ты приводишь своих новичков, чтобы они купили пакеты акций. Что вы делаете? Вы покупаете. Компания наша сегодня называется gem me Investments PLC. Состоит она... Вообще юридическая система состоит из двух компаний, потому что есть частный акционерный фонд с четырьмя миллионами акций и есть Jamfomi Holding. Я не буду долго на этом останавливаться, потому что у нас об этом говорится на каждом а, буквальном мероприятии. У нас есть эта юридическая схема, четко прописанная в наших сайтах. Почему две корпорации? Потому что одна собирает деньги и полностью инвестирует вторую компанию, которая, собственно, создает мессенджер. Потому что является стопроцентным собственником. То есть мы с вами собираем деньги для того, чтобы вырастить свою компанию, которая и создает мессенджер. Вот это та юридическая схема, которую вы обязательно должны знать. Вот она. Не будем долго на ней останавливаться. Вы эту картинку все видели. Обратите на нее внимание. Еще хочу вам напомнить, что поскольку это открытый частный акционерный фонд, он обязан проходить ежегодный аудит. По разрешенным, прописанным статьям расходов. Вот если вам опять же начинают говорить, что компания, администрация куда-то присвоили, что-то забрали, не могут. Когда компания легально привлекает народные деньги, когда компания легально имеет инвесторов, эта обязательность, она укреплена законом. Поэтому есть четыре статьи, куда можно расходовать привлеченные нами деньги, и потом компания ежегодно об этом отчитывается. Я уже не говорю о том, что администрации, все, кто с нами работает, мы все находимся в одной тарелке, и все мы боремся за гораздо более крупные суммы, чем те, которые мы инвестируем сегодня. Когда вы слушаете какие-то отзывы людей, которые даже не удосужились посмотреть материалы, а это бывает зачастую, скажите им, а как две аудиторские оценки разными европейскими компаниями? Мы, собрав за два первых года 10,5 миллионов, создали стоимость в марте под 50 миллионов и за несколько месяцев ее удвоили на незавершенном приложении, еще продолжая собирать инвестиции. Это же не мы себе пишем. Это легко проверить. Две аудиторские оценки. Друзья мои, это такой документ в руках. Если вы это понимаете, против этого нечего сказать. Сейчас начался третий этап. Третий этап юридических э, изменений. И пришел он к нам в компанию по двум причинам. Первая причина – это возможность быстро собрать деньги для того, чтобы сделать рывок по привлечению клиентов. На ICO собираются очень большие деньги, и мы рассчитываем собрать миллионов 200, из которых и хотим профессиональным компаниям отдать Большие крупные суммы, чтобы нас быстро продвинули. Но и вторая немаловажная деталь это то, что легально во всем мире инвесторами могут быть только люди, уже успешные, уже имеющие сегодня деньги. Те, кто находится в тяжелом материальном положении, по сути, по мнению государства да, и законодательных органов инвесторами быть не должны. Они должны рассчитаться с долгами, с кредитами. Они должны иметь какой-то запас денег, чтобы в случае неудачи. А бизнес риски всегда имеет. Так вот, чтобы последние крохи не тратили на инвестиции, а как можно меньше э, имели шансы обратиться к государству за пособиями, да, есть такие справки, имеешь ли ты право быть инвестором. Вот Их стали вводить повсеместно, и сейчас в Евросоюзе инвесторы, а мы с вами все легальные инвесторы, мы должны предоставлять подобные справки. Но поскольку люди, очень многие как раз и инвестируют для того, чтобы выпутаться из финансовой дыры, вылезти оттуда, и других шансов у них нет, да, такие справки получить смогут далеко не все. Это не прихоть компании, это законы, которые мы не принимаем, но мы обязаны им подчиняться. Вот почему... Второе огромное, второе огромное преимущество э, проведения ICO и получения токенов на наши акции, секьюрные акции или акционерные токены, мы их называем, это возможность, используя новые формы, систему блокчейн, передать в собственность акции ваши, наши, даже тем, кто сегодня не сможет получить такие сложные справки через токены, через систему блокчейн. То есть эта юридическая форма была найдена. То есть нужно будет всего два документа, которые есть у каждого человека. Это справка с места проживания и подтверждение личности. А вот эта справка, разрешающая или нет вам быть инвестором, определяющая, надежный вы финансовый человек или нет, в данном случае уже не потребуется и поможет огромному количеству людей. Поэтому, когда вам что-то говорят о юридической схеме, люди, которые ничего в этом не понимают, вы просто предложите им с ней знакомиться. Сказать, мы неравноценно беседуем, вы не знаете, а мы знаем. Вот открывай официальный сайт и смотри, как это выглядит. И где ты видишь сегодня Сейшельские острова или дарение, да, это было на том этапе, когда мы только-только начинали. А сейчас посмотри, что мы имеем. И скажи, что тебе здесь может не нравиться. Ну и помимо, конечно, при помощи ICO, при помощи наших новых токенов, мы будем получать дополнительный доход. Опять же, не буду долго останавливаться на схеме. Просто хочу вам показать, что сегодня, если человек говорит о том, что он не видит и не знает, да, вы легко можете ему этим противостоять. Второе высказывание так называемого эксперта: при желании именно раскрутить мессенджер в компании Jam Technologies Application, то есть компания перевирается, то есть, два года прошло уже, да, все поменялось, но человек даже не посмотрел. А статья свежая достаточно. Обязательно были бы бесплатные тарифы, а деньги вы бы получали за саму раскрутку. А так есть только платные возможности, что намекает о желании организаторов собрать деньги, а не раскрутить jam Понимаете, я не нашла другой картинки, как смеющийся до слез смайлик. Потому что о каких авторитетных утверждениях можно говорить, если тот, кто писал этот пасквиль, не знает, что мессенджер абсолютно бесплатный что он прямо может сейчас зайти и скачать его, он его даже не открыл и не посмотрел, а берется экспертно, авторитетно оценивать его. Более того, у бесплатных клиентов появляется возможность зарабатывать на рекламе, и не только данного мессенджера, но можно будет раскручивать другие мобильные приложения, именно это сейчас создается. У нас три, новых, три вида рекламы, один из, вид, из них это новый вид, который позволяет зарабатывать самим пользователям, бесплатным пользователям. У нас функции, которые предлагают замечательные услуги абсолютно разным слоям населения, в том числе бизнесом. Деньги в создание и развитие GMFOMI вкладывают только те люди, которые хотят быть инвесторами данного проекта и хотят участвовать на правах собственников распределении его доходов, а также в получении своей части суперприбыли после продажи. Включайте логику: у нас всего 4 миллиона акций, из которых 51% администраций. А сегодня уже нас, где-то 14-15 тысяч мелких инвесторов. И у нас не по одной акции. У нас есть пакеты с тысячами, с несколькими тысячами акций. Понимаете? Уже ерунда. Посмейтесь над этим, посмейтесь над тем, кто вам это скинул. Скажите, слушайте, да это вообще непонятно, кто пишет, он вообще ничего не знает. Зайди в телефон сейчас и бесплатно установи приложение, посмотри функции. Ну о чем мы говорим? Ты кому веришь? В настоящее время осталось менее 10% свободных акций. А говорим мы о десятках и сотнях миллионов пользователей. Именно для этого привлекаем платную рекламу. Так что хочется пожелать неизвестному автору включить логику и вспомнить хотя бы элементарную арифметику. Понимаете, ну совсем некрасиво. Не Следующее утверждение. В-третьих, в, в проекте для привлечения 200 миллионов человек так не раскручиваются. То есть через сетевой маркетинг их раскрутить невозможно. В этом... Утверждение автор совершенно прав. Однако, если бы он уделил немножечко времени анализу нашего бизнеса, он бы обязательно узнал, что компания и не рассчитывает на то, что только мы с вами проведем пиар, а привлекает профессиональные международные пиар-компании, которые будут заниматься продвижением джемфуми в разных странах мира. Оплачиваем их мы с вами, мы на это деньги собираем. А основную работу и выполняют, и будут выполнять профессионалы. Уже сегодня три ведущие компании на продвижение мессенджера, одна из них работает с нами сегодня, хотя уже даже не одна, да, потому что вот вы видите, пошли новые ролики, новая реклама, и сегодня уже затрачивается от 100 тысяч до 300 тысяч в месяц на продвижение. Осуществляется оно по трем основным каналам, через контекстную рекламу Google AdWords, через социальную сеть Facebook и через ассоциацию видеоблогеров. Всего на рекламу планируется потратить 50-100 миллионов долларов. Вот сколько мы соберем на ICO, да? Вот эта часть пойдет на рекламу. Конечно, не только мы с вами. Мы с вами помогаем, чтобы это быстрее было. Целью ускорить завершение проекта и увеличить его привлекательность, компания и выходит на ICO, где к продаже будут выставлены товарные токены, Товарные токены – это те токены, которые дадут очень большое преимущество нашим клиентам, нашим пользователям, в том числе и нам с вами, если мы захотим пользоваться определенными функциями мессенджера, которые будут платными. Вот такая схема, понимаете? А не то, что автор высосал из головы и потом решил показать всему миру, что мы делаем что-то не так, хотя даже не знает, а что же мы делаем. Ну и обещание и заверение автора что на сайте будет даваться только проверенная автором достоверной информации, без всякой личной заинтересованности. Вот такое обещание безымянный автор, эксперт, так называемый, дал своим читателям. Мы разобрали с вами три пункта. А если добавить к этому устаревшую информацию, и о составе акционеров, и о стоимости акций, и, извините, даже вот этих выдуманных, аспектах, которые он приводит, я не могу это фактами назвать. На чем же делаются его выводы? На основании грамотного спора на форуме. Кто там говорит, о чем говорит, знают они, не знают. Слушайте, человек хочет переманить свою пирамидку людей. Как вы думаете, он будет анализировать серьезные вещи, будет говорить, что это вашу пользу? Нет. Этот анализ родни одна бабка сказала. Вместо изучения легальных документов и имеющихся фактов о достижениях компании. А ведь это же легко проследить. Мы с вами совершенно открыты. Все наши достижения как на ладони. Их можно видеть. Самая опасная ложь – это слегка извращенная истина. Давайте с вами посмотрим, а что же используют наши недруги и зачем они это делают. Даются какие-то факты, общеизвестные. Компания делает приложение. И среди обычных описаний дается такая легкая пугалка. Но, например, компания Синезис не имеет отношения к Джамфуми. Вы знаете, была такая статья в газете, очень долго она ходила, сделанная от имени женщины, и мы даже знаем, кто ее заказал, и даже знаем, с какой целью заказал, да, и я не буду это сегодня разбирать, но там же, что сделано, берется кусочек правды и нанизывается ложь. Мы с вами, очень многие из нас были в компании Синезис, были в этом здании. Естественно, понятно, что не все это здание работает на нас, естественно. Компания Синезис – это очень... Большая, очень известная корпорация, которая, большая именно по масштабу, не по количеству работающих там людей. Где человек, который сидит за компьютером, не видит, что делается у соседа за компьютером. Там очень большая секьюрити, то есть охрана. Каждый, зачастую люди в одной комнате не знают, кто чем занимается, потому что у каждого своя секретная работа. И работают они не только с нашим проектом, но в том числе с нашим они за него отвечают, потому что они его взяли в свои руки. Не доверять такой компании мы не можем, хотя бы потому, что, под, поставив свое имя под нашим приложением, они поставили свой авторитет. Зайдите на сайт Синезиса, посмотрите. Он стоит в наших партнерах. Александр Шатров не имеет отношения к разработкам и продаже вайбера. Вы знаете, есть информация в интернете. Александр Шатров очень известный в IT-кругах специалист. Это не публичный человек, но именно в специализированных кругах его очень хорошо знают. Его профессионализм и опыт не вызывает никаких сомнений. Или, например, миллионы разных стартапов каждый день появляются на рынке, сотни тысяч компаний пытаются продвинуть свои проекты, но выигрывают единицы. Да, это так. Но ведь победители есть. И у нас есть план, как оказаться в их числе. И мы уже сегодня вошли в 1% приложений, перешагнувших миллион, тем более с такими темпами развития. Это реальный шанс для каждого из нас изменить свою жизнь в лучшую сторону. Посмотрите, сколько мы уже достигли. Вот об этом вы должны говорить, когда вам присылают какую-то ерунду, а не пугаться и не говорить, как меня замучили негативом. Задавайте встречные вопросы. А ты знаешь, что у нас уже 3,5-3,6 миллиона тысяч пользователей еще на незавершенном приложении. А ты открыл приложение, ты посмотрел, а ты сайт наш официальный посмотрел, где вся наша юридическая схема, все наши компании-партнеры, какой это уровень. Все это открыто, все это доступно. Понимаете, если вы знаете, где что лежит, вам не надо искать ответы, вам не надо ничего и никого бояться. Вас невозможно будет сбить. Наоборот, это у вас будет смех вызывать. Еще один излюбленный прием для лже-бизнесменов, которые подменяют понятие «мы действуем по намеченному плану» «вместе и вместе сделаем дело и достигнем своей цели» на стенание «нам обещали». Вот у вас же в структурах, дай бог не вы сами, это слово очень часто звучит «компания обещала», «нам обещали», друзья мои, но ведь обещать – можно только то, что лежит в вашем кармане. Государство сегодня не может обещать многие вещи, потому что что-то зависит от них, а что-то не зависит. Посмотрите, как меняется мир каждый день. Джемфуми 4 тем и привлекло мое внимание, и именно поэтому я работаю с этой компанией, и связала свою жизнь с ней, потому что компания не занимается пустыми обещаниями, а предлагает инструменты и возможности для построения серьезного высокодоходного бизнеса. Мы вместе идем к намеченной цели. Мы каждый отвечаем за свою часть работы. Мы на себя взяли ответственность, мы с вами взяли ответственность. Финансировать все разработки, финансировать все работы, финансировать все, что касается с продвижением и другими задачами, чтобы получить и разделить наши миллиарды, получить на этом сумасшедшие деньги. Вот каждый себе ответе, у вас когда-нибудь шанс такой был в жизни? У меня нет. А я в бизнес ушла с 90-х годов, в линейной на земле. Вы понимаете, даже шанса не было, можно было сутками работать. Бегать и кричать нам обещали, могут только те, кто не понимает, как эти деньги образуются. Вот таких людей легко обманывать. А если вы начинаете анализировать и думать, дорогие мои, мы с вами все совершеннолетние. У огромного количества людей высшее образование, из наших партнеров. Так почему же вы разрешаете собой манипулировать тем самым, извините, безграмотным, недумающим людям, которые бегут на «а мне обещали, а мне сегодня копейку дают». Вы знаете, я только сейчас открыла перед нашей конференцией сроки беременности животных. Так вот, беременность слона 2 года почти, а беременность мышки 20 дней. Понимаете, создать то, что мы с вами сегодня делаем, получить за это миллиарды, невозможно желанием кого-либо, мы с вами вместе это делаем, и сроки зависят в том числе от нас, поверьте, администрация с нами в одной тарелке, вы думаете, они свои миллионы не хотят получить? Очень хотят, как и мы с вами, но темпы зависят от нас, от финансирования и от тех факторов, которые нас окружают, в том числе юридические в том числе нам никто не преподнес этот проект на тарелочке, показав, какие шаги делать один за другим, потому что мы на этом рынке первые, кто вместо десятка или там нескольких крупных инвесторов привели к инвестициям 14-15 тысяч мелких инвесторов. Мы первые, легальные и открытые. Довод. Администрация не выполнила обещание проведения сделки по продаже мессенджера в 2015 и в 2016 годах. Друзья мои, если вы помните, мы с вами в 2014 году только обсуждали тему, что мы будем делать. В 2015 году приложение начало создаваться. И, к сожалению, опять же потому, что мы первые, нам пришлось его переписывать. Именно тогда, когда мы заслужили внимание Шатрова компании «Синезис», и они нас взяли к себе. Нет готового рецепта, есть упорный и тяжелый труд. Но мы все-таки достигли своего. «Синезис» поверила в нас и стала с нами работать. Это было огромное достижение. А потом посмотрите на наши темпы. По сути, за 2016 год, там хвостик 2015, в декабре, если мне не изменяет память, мы начали работу э, с командой «Синезис». С апреля 2016 -го года по апрель 2017 всего за год мы сделали 2 миллиона пользователей и приложение, которое уже работало. Если кто-то вам сегодня говорит, приложение не так хорошо работает, приложение там имеет какие то ошибки, не все функции стоят. Друзья мои, но это смешной вопрос, потому что мы же с вами как раз и собираем деньги, чтобы это работало замечательно. И наши программисты работают сейчас сутками для того, чтобы наладить все работы, для того, чтобы все функции запустить. Да, в начале, когда у нас денег было мало, когда каждый мелкий инвестор, который должен был быстро бегать, да, ну нет у меня миллиона, да, ну я должна тогда собрать и внести этот миллион в компанию с несколькими людьми, десятками людей, которые скинутся на этот миллион, на те 10 миллионов, которые мы собирали. А было бы больше, три бригады бы сначала бы работали. Мы начинали с одной бригады. Но почему-то люди считают, что они внесли свои три копейки, а дальше вот как хотите. Мы, мы делаем, мы, те, кто не оставляет компанию, те, кто... Борется сейчас за ее финансирование, те, кто старается сделать все, чтобы помочь нашим администраторам сделать все, все правильно легально, легально, получить самое вот нужное для нас суммное на все, для того, чтобы потом быстро сделать рекламу, чтобы прийти к таким крупным денежным суммам, мы говорим остальным, не мешайте. Потому что у нас с вами одни и те же акции, количество разное, акции у всех одинаковы. Мы все хотим больших денег, но их надо создать, их надо сделать. И вот когда вы слышите, что слово «обещала компания продать, а не продала», друзья, а что продавать, если миллиарды платят за 100 миллионов пользователей и больше? Может быть, до нашего темпа нам предложат эту сумму чуть раньше, не знаю. Но нет чудес, чтобы миллиарды заплатили за 2 миллиона. Мы сегодня стоим других денег, еще не таких больших, но мы стоим, мы видим, как растет наша стоимость, и мы идем к своим цифрам. И если вы хотите быстрее Делайте вместе с нами. Привлекайте деньги. Почему вы стесняетесь это делать? Вам говорят о негативе, вы говорите, да ты посмотри, что тут пишут, с какой целью пишут. Опять же, всякой мелочи нет, только о нас. Мы крупные, мы заметные. Мы тот слон, который идет, от него вокруг моськи лают, чтобы их заметили. А мы слон, и мы растем. И ты хочешь мне сказать, что мы должны были продаться на чем? Что по волшебной палочке? Мы захотели, чтобы нас купили, и нам, нате миллиарды. Такого не бывает. В конце 2014 года была только озвученная идея создания. Предстояло собрать средства, сделать конкурентное приложение. Посмотрите, как оно у нас функционально изменилось. Так что, дорогие мои, темпы завершенности проекта зависят от количества его пользователей, а не от пожеланий администрации или нас с вами. Поэтому тут даже обсуждать нечего. да? Пока мы пере... Когда мы перейдем к вопросу о корнях негатива, я хочу еще сказать о двух важных моментах, которые буквально сегодня мне скинули партнеры, опять же, с вопросом, а как на это ответить? Один из них был о нашей администрации. Тот самый больной вопрос, который является пугалкой для многих людей. А я всегда задаю в ответ вопрос, а что ты знаешь о компании? Откуда началась вся история? Что ты знаешь об Бентвей? Что ты знаешь о нашей компании, с которой я лично работаю с самого начала вот с 2012 года. Что ты знаешь? Жулики и мошенники меняют имена, открывают пирамидки, собирают деньги и исчезают. Потом выходят опять по чужими именами. Опять продолжается та же история. И доверчивые люди несут им свои деньги, теряют, говорят, что они больше не будут вкладывать, опять вкладывают на обещалки и не вспоминают их. А есть люди, которые берут на себя весь удар. И ведут до конца, до победы. Понимая, что важно не сколько раз ты упал, а сколько раз ты поднялся. И упал-то не по своей вине. Эти люди взяли на себя ответственность за то, что они не создавали. Интвей создавали чупа-попу, Они а не наши администраторы. Они взяли на себя тонущий корабль. И вы знаете, так мерзко было читать потом. Я не была в Интвее, и я пришла туда потом, но я изучала эту историю. И я очень много почитала отзывов бывших партнеров которые и сегодня пытаются гадить, я по-другому сказать не могу. Вы знаете, ни у кого из них не прозвучало ни одного приложения. Компания потерпела неудачу. Это бизнес, в бизнесе все бывает, предательство, обворовывание, наезды и так далее. Деньги не печатаются под подушкой, они откуда-то должны поступать. Можно сбежать, урвав кусок. По сути, бывшие лидеры той компании ни разу не сказали, мы предлагали выход. Из той непростой ситуации, после всех наездов, после того, что происходило, кстати, 2008 год, это год, когда все бизнесы потеряли, не только МЛМ, это был кризис, международный кризис. Все кричали «отдайте деньги». И что, ругать администрацию за то, что они не дали растащить крохи, если они там оставались лидером, а сказали «нет, мы будем спасать все, кто хочет с нами работать»? А наша компания? Сколько нам пришлось с вами пройти, чтобы найти нужную тему, чтобы пережить предательство? Чтобы пережить всякие подставы в бизнесе и выжить. И найти такую тему, с которой сегодня нам нет равных. Понимаете, что мы вот тот самый слон, который идет среди мосек. Вы это должны обязательно понимать. Если вы хотите деньги сегодня и сейчас, значит вы хотите мышку. Тогда какие вам миллионы? Тогда вот, пожалуйста, три копейки, пока работает эта мышка. А мы с вами замахнулись на огромные суммы. Мы с вами наподобие того слона, которого мы растим. И подобных нам сегодня нет. И поэтому, если вас сегодня пугает негатив, разберитесь с собой, откуда у вас это, что вы не знаете. Вы не знаете форму нашей юридической организации? Откройте сайт, посмотрите, инвестиционный сайт, все есть. Вы не знаете, куда расходуются наши деньги? Откройте юридическую схему, там четыре пункта прописаны. Вы не знаете, что почему, что это не компания придумала законодательно это третье письмо? Поройтесь в интернете. Поройтесь в интернете. Все, что сегодня происходит, это открытая информация в новостях, в политических статьях, в обсуждениях, не связанных с МЛМ. Это то, что признано во всем мире. Мы не можем с вами заниматься большим бизнесом и прятать голову, как жира, под подушку. Тогда вы лучше будете понимать, что происходит. И администрация не волшебники. Это очень талантливые грамотные люди с бешеным упорством. Я иногда поражаюсь, сколько... У них сил, чтобы пережить все эти сложные моменты, потому что посмотрите, как меняется мир быстро. Посмотрите, какие мы проходим с вами сложности сегодня. И мы выживаем, мы сегодня достигли очень хороших результатов. И поэтому с людьми надо говорить легко и просто, если вы сами понимаете, если вы сами верите. А верите вы только тогда, когда понимаете. Вот сами себе я видела своих партнеров, я видела очень хороших своих лидеров, которые работают много, но они работают неправильно, они работают уговорами. Друзья мои, какие сегодня у нас уговоры, мы людям даем реальные шансы, и это не идея, которая была в 2014 году, это уже готовый по сути проект, готовый бизнес. Когда мы говорим, смотри, вот оно есть, ты хочешь стать совладельцем, ты хочешь получить такие деньги, успевай, немножко времени, но у тебя оно есть. А вот ту фигню, которую ты пишешь, ты сам подумай. И буквально берете ту же статью и анализируете. да? Мне сегодня партнер задал вопрос, а мы акции продаем или в подарок получаем? Лидер. Ребят, я вот, вы знаете, я с большим уважением отношусь к этому партнеру, но я была очень зла, потому что это мы должны знать. Мы должны знать наш бизнес. Мы же хотим, чтобы он изменил нашу жизнь. Мы же должны быть специалистами. Мы же не хотим быть стадом безграмотным, который можно легко управлять без понимания того, что мы делаем. У нас сегодня все для этого есть. Ну и в завершение хочу еще сказать о причинах негатива, откуда ноги растут. Я думаю, что каждый из вас прекрасно понимает, что на негатив люди реагируют гораздо быстрее, чем на позитив. Вот когда человек обычно идет в интернет и хочет что-то найти о компании, ему вылазят сразу несколько там страничек. И одна из них говорит о негативе. Да, например, почему джинфоми пирамида? К примеру, он как раз туда и кликнет. Типа хорошее мне и так расскажут, хочу посмотреть плохое. А этот момент используется для того, чтобы вы дошли и кликнули на эту страничку. Потому что там, где хорошее, человек не смотрит, ладно, мне и так рассказывают. А вот чат про плохое узнаю. А как пишут это плохое, я вам уже показала. То есть вот это обсуждение, противники будут говорить против. Люди, которые находятся в компании, понимают, что это хорошо, да, они будут пытаться отстаивать свои позиции. То есть заведется спор, где? На странице сайта, соответственно, у него растет рейтинг. А рейтинг – это значит, реклама дороже стоит. И поэтому негатив выискивают специально, особенно на те компании, которые сегодня наиболее известны. Потому что именно, знаете, что такое желтая пресса, да? Именно на негативе, Собираются большое количество людей, а большое количество людей – это рост цены на рекламу. Вот вам одна из самых-самых основных причин появления данных статей. А попробуйте дайте туда хорошую статью, с вас тут же деньги запросят. Вот вам и ответ. Есть еще несколько моментов. Например, когда хотят привлечь в свою компанию кого-либо, да? значит, надо подать кусочек правды и надо подать много неправды чтобы запугать, чтобы сказать, да куда ты идешь. Вот опять же, вы знаете, я не успела на это сделать слайды, потому что невозможно сделать на все слайды. Но э, буквально вот, чтобы вы сами поняли, э, ответ моему партнеру. Значит, Сергей, некий человек Сергей, без имени, фамилии, естественно, без должности, Значит, ну, естественно, говорит о том, что дарятся подарки, они покупаются акции, что он один из первых вложил сюда деньги. Он три года знает э, компанию, он является каким-то руководителем банка, правда не указано какого и с чем связано. И э, приводится пример, что сейчас вы же знаете, что вашими акциями уже владели три страны в офшорах и сейчас ваши акции в руках у японцев. Да, вот такое утверждение, ни больше, ни меньше. И когда стоит вопрос, а можно какие-то документы, подтверждающие сплетни получить, люди просто исчезают и на связь больше не выходят. Какая цель привести в пирамидку? Потому что, если вы умеете анализировать, откуда деньги идут, как правило, ничего вам особо хорошего предложить не могут. Если утром деньги, вечером стулят, значит никакого большого бизнеса там быть просто не может, ниоткуда взяться. Вот такая картина. И еще хочу напомнить, что критиками становятся люди, которые не умели стать писателями. Те, кто ничего не смог создать, чтобы удовлетворить свой комплекс неполноценности, критикуют успешных людей. Они успешные, потому что нечестные, а я честный, поэтому бедный, что зачастую является и неправдой. Не все бедные и честные, не все богатые, плохие люди. А ведь иначе как признать собственные неудачи? Задайте себе вопрос, а судьи кто? Кто пишет статьи, кто поставил свое имя под статьей, кто дал информацию, откуда получил данные, о которых берется говорить. И тогда все станет на свои места. Знаете, что самое мудрое, что вы можете сделать, получил ссылку на негатив? Не кормите его вниманием. Тогда он обидится на вас и сам уйдет из вашей жизни. Все, дорогие мои. То, что накипело, я сегодня вам изложила. Желаю вам успехов. Желаю вам всегда отличного настроения. Желаю вам понимать все, что мы имеем в нашем бизнесе. Нам сегодня можно ходить высоко поднятой, гордо поднятой головой и передавать нашу уверенность, нашу веру нашим потенциальным партнерам. Всего вам доброго. До свидания.